Вел. Небольшое слово свидетельство. Мало к свидетельство. Все мы помним две недели назад пастор проповедовал насчет спасения. Все, что мы вспомним, это, что пастор за спасение ту. На том, что его можно потерять. Зато, что можем загубим. И также можем и приобрести. Все, что можем дагу И в своем слове он вспоминал э, рок-музыкантов. И то есть рок э, которые Открыто поклоняются дьяволу и отворачиваются от Бога. тут Бог? И сегодня я хотел как раз таки поговорить о таких музыкантах. И за такие Потому что есть такой клуб, клуб 27 называется. клуб Получается, в этом клубе состоят музыканты и певцы, которые умерли в 27 лет. И в тот же клуб. Состоят музыканты, которые сочиняли на двадцать седьмом годуние. И у них прослеживается очень интересная закономерность. И именно интересная закономерность при тех, что до 22 двух, трех лет никто из них не был известен. Году, году, Потом резкий скачок популярности. И после этого иморязик получают получает резкую популярность. И в 27 лет трагическая смерть, передозировка наркотиками, алкоголем, самоубийство. И на 27 годах почему трагично с наркотицией или алкоголем? И если посмотреть их биографию, то в определенный момент жизни они так или иначе приходят, слышат о Боге, приходят к Нему, но отворачиваются и открыто поступают против Бога и принимают дьявола. И ако проследим тяхната биография, ты прежде живота си по някакое время чуват за Бога, обаче пред всички те се отказыват от Него. Одни из самых известных исполнителей Клуба 27 это вот Дженни Джоплинс, величайшая блюз-исполница в США. И най певица е Дженни Джоберс. Тя е буз в стилу буз. Она умерла в 27 от передозировки наркотиков. На с... на Джинни Хендрикс. Джинни Хендрикс. Один из величайших гитаристов. Также умер в 27 лет от передозировки Слышь, наркотиков. Эми Уайтхаус. Эми Уайтхаус, британская певица, британская шестикратная певица. обладательница Грэмми, это величайшая награда в музыке. награда У нее передозировка алкоголя. И за радиоукухол. И ну и один из самых известных это Курт Кабин, лидер группы Нирвана. И наиболее Курт Кабин, лидер группы Нирвана. И у него самоубийство также в 27 то есть, лет. То есть он самоубил на 27 И вот хотел на примере Курта Кабейна вот конкретно разобрать, как человек, выступающий против Бога, хулящий Бога, может потерять свое спасение. И, например, на той же человек Курт Кабейн да команды покажет, как э, той и э, хулил Бог, той э, сел, от него. И потерял спасение. И по, закупил свое это спасение. Получается, Курт родился в обычной семье. То есть сироди в обыкновенной семействе. И в его роду были известные музыканты, актеры. Его дед, его дядя был известным оперным певцом и даже снимался в Голливуде. И в Неговье роду имело много музыканти. Три Неговье дяду той и биу Чичу, Чичу, в а снимал в Холливуд. Дядя с тетей были тоже какими-то музыкантами, местными звездами. И Леля, леляму, Чичу, все что все И вот они в принципе и зародили у любовь к музыке, потому что они ему в самом раннем детстве подарили гитару. И на него, детство тому, и, а и, долбить, и вот этот дар и талант к музыке у него был с самого детства. детстве. И то есть дар и талант имел но вот в 9 лет его родители развелись. На 9 родители развели. Для ребенка это была очень огромная боль. И, за много болка. и поначалу он жил со своей матерью. Начало -то с Но еще большую боль ему придавала то, что у мамы появился новый муж. И вот Курт разругался с матерью и пошел жить к отцу. И то есть с, карас майкаси, с Но со временем и отец нашел себе новую жену. и, и, то есть жена. и это еще больше разозлило его. И, той и он стал очень трудным подростком. И, и Отец пытался его как-то помочь исправить это положение. Дагу, спаси, положение Отдавал психологам. И завел на Но ничего не помогало. Не ему и он хамил взрослым, хамил учителям. был действительно очень трудным подростком. И был много трудным тинейджером. И... И иногда отец не мог терпеть его выходок. И отправлял, И отправлял его пожить к родственникам или друзьям. И вот один из таких друзей был Джесси Рид. И был Христианин. И каким-то образом И у него начал, получилось получил музей заинтересовать его и привести ко Христу. И человек и Хурт Кобейн начал ходить в церковь. И что самое интересное, это Не было интересно то... где-то в 13-14 лет когда был на 13-14 годах. И где-то до 18-19 лет нету никаких записей о том, что у него были какие-то проблемы. и до 18, не записей, проблемы. Он стал спокойным, обычно... Он спокойным, Но в старшей школе у него появился друг гей. Обаче в последних классах... Появи, то започн, да, бы, да с э, геями. и он всячески начал поддерживать э, секс меньшинство и започн, да, хора а, в 19 лет его арестовали 19 за граффити с надписью бог гей и постепенно его состояние началось ухудшаться все мы знаем по Писанию, что нельзя хулить Бога. по Писанию, знаем, не Бог. Есть много мест из Писания, говорящие об этом, и очень много хулена Бога упоминается в Откровении от знаем не можем от Иоанна. Где пишется, что в последнее время люди будут очень много хулить Бога? И за это приведут себе к погибель. Когда ты в последнее время что много бог, и что И со временем даже Курт Кейн начал увлекаться иудаизмом. Со то Собственно поэтому группа была и названа Нирвана. И вот поначалу у них не было таких больших успехов. Не успехи. Были небольшие концерты, их пластинки концерти. немного продавались. Музыка продавала. И в один момент, в момент первое их альбом, первое, первое им альбом был растиражирован на огромное количество копий. То есть все распространялось на много копий. Ожидалось, что они продадут всего 250 тысяч. Учавалось, 250 000. Но в итоге получилось, что каждую неделю они продавали более 400 тысяч. Каждые их популярность, их состояние, финансовое, материальное, просто возросло вверх. И те, какую популярность, и финансовое, то им состояние започва до взраства. Курт хотел мирового признания и курт искал и он его получил сполна тойго но вот был ли он готов к этому нет всеобщая любовь не совмещалась с его образом изгоя и с тем что он везде был чужим. и в один момент он даже начал обижаться на своих фанатов что они неправильно трактуют его песни и неправильно и неправильно понимают социальные и политические контексты. неправильно песни и неправильно политические ситуации и контекста. А сейчас давайте задумаемся. Хотите ли вы? получить все, о чем мечтаете? прямо сейчас Готовы ли вы это выдержать? Готовили, да. Не преумножить. Или же лучше, чтобы это было в нужное время, когда вы будете к этому готовы. Или по добредаю получите его в нужное время, когда то время, к которому будете готовы зато. И вот, э, смотря на его жизнь. И глядя, ки тому. И задумываешься, вот у человека. Започва дася замисляш. Была всеобщая любовь. Человек имел много любовь от э, много хора. Он стал идолом на рок музыки там у него были огромные состояния но при этом у человека развивалась депрессия развивалась наркозависимость и это как-то не совмещается с убеждением этого мира, что деньги приносят счастье. И то вам аку с от убеждения, что на святот чепори ты им счастье потому что у курта было несколько попыток самоубийства что и официально он конечно говорил что это все получилось случайно получилось он не знает как так получилось что он выпил большую дозу снотворного вместе с алкоголем не как сыпуч через пил куляма дозапчет за окухол мы, и по его жизни видно, как в определенный момент, когда он отвернулся и всячески начал поддерживать гомосексуализм, аборт, они даже выступали на благотворительных концертах в поддержку гомосексуализма и абортов. И глядя к животу ему, от момента, когда започвала подкрепя гомосексуалисти, дури даже группа правила концерт на благотворительный концерт, но с И смотря на его жизнь, у него была жена, был То ребенок, жена, были финансы, финансы было всеобщее признание, всеобщее признание, но это не давало ему счастья, не давал ему счастья, потому что во всем этом не было Бога. И 5 апреля 1994 -го года он застрелился 4 -4 из ружья. То застрелил. А теперь давайте подумаем. А всегда помыслим. Возможно, у кого-то сейчас какие-то трудности. Возможно, у некоторых вас умасика трудности. Возможно, дела идут не так, как вам хотелось. И что-то не так, как кто-то И вам кажется, что весь мир настроен против вас. И на вас выстраиваются целые святы встречают вас. И стоит ли из-за этого? обижаться или как-то винить Бога? И требовались ради этого дослужиться да или до да увинять Бога? Сравнивать себя, почему у кого-то из неверующих людей, которые не знают Бога, дела идут лучше, чем у вас? Да сравнивать с собой, вас. Как мы видим, у людей, у которых нет бога но при этом есть все Жизнь не такая уж и жизнерадостная у них большие страхи переживания депрессия не лучше ли в такой ситуации остановиться и подумать почему за что все не получается так как я хочу если такая как может я еще не готов. Может я этого не выдержу. Может не я Не смогу это все сохранить и приумножить. Ведь во время каких-то трудностей испытаний очень часто приходят искушения. И очень легко отступиться. И Зачастую во время этого люди делают неправильные выборы, неправильные приоритеты. И часто хората правят неправильные избори. Выбирают вместо общения с, с верующими, пребывания в общении с людьми из церкви, какие-то плохие компании. И вместо общения с верующей избирают некие плохие компании. В плане работы также выбирают места, которые не совсем, скажем так, хорошие. Там, где полно греха. И работа-то избираться, что места, когда много Стоят ли какие-то временные удовольствия вашего спасения? И тези малки, тези удовольствия, времени, Потому что зачастую неправильные приоритеты. И неправильные приоритеты является основной проблемой того, что у нас что-то не получается. Ты соавиат основные проблемы, за то, что ничего не все получало. И га, рассуждая об этом, читаю биографию этих людей, читаю биографию этой вот этой зои хора. Я понял, что не стоит задаваться вопросом, что Бог должен сделать нам. за нас. А лучше задавать себе в сердце, что я должен сделать для Бога. И подобрав в сердце то, сие, за Бог. Ведь говорится, ищите прежде царствия Божьего. Что а, а все остальное приложится. А всечку станулось приложим. И вот мы видим. Не Яркий пример. пример. Человек отвернулся от Бога. Человек от Бог. У него было все. Но при этом не было самого главного. Но, но не, но не, мало и не было в его сердце Бога. Сердце и, Бог. и человек в 27 лет. На 27 години, в расцвете сил популярности. В на силите, просто покончил жизнь самоубийство просто самоубиво а ведь талант музыканта у него был в роду из детства и чего бы он мог добиться если бы вот, вот 18 19 лет он не отошел от бога и как могло да достигне, не беше... Отказ, не беше се отказывал от Бога на девятнайси години. Если бы он продолжил вместе со своим другом, который привел его в церковь, ходить и служить Богу. Ако беше продолжил со своя приятел, какой то кое довел в церковь, та, беше продолжил да служи на Бог. Вполне возможно, он мог стать один из величайших прославителей. Может би могил да стане найвелик прославител. Писать крутые песни о Боге. Би могил да пиши яки песни за Бога но этого мы уже не узнаем ну, и читая это все размышляя я увидел такую картину и читай тувай, видях картина что очень часто люди в каких-то своих бедах э, или когда случается что-то плохое они винят бога и э, при, при что бог но на самом деле это не так. Но всущность не такая. Мы все находимся под его защитой. Все чьки сценамирами под некую это защита. Получается, его рука находится над нами. И некую это и над нас. И непрестанно 24 на 7 нас атакуют злые силы дьявола. И постоянно длинную ножную силы для дьявола они Но его рука нас защищает. Но некую это рука не защищает его. Когда вот в случае с примером как э, Курта, когда он отворачивается от Бога, хулил Бога и всячески грешил. И с, с примера на, Кур, на Курта какой-то все отказывал от Бога и започевал до да греший. Бог не сделал ему ничего плохого. Бог не направил ништошку за него. Он просто убрал свою руку. Той просто и махнул И все эти атаки 24 на 7. И атаки. Начали наноситься ему без какой-либо защиты. И започевал и до да глупо поражают, что-то не имея защиты. Поэтому, дорогие братья и сестры, я вас призываю. Зато вас, копи, братья сестры, стоять в вере твердо, непоколебимо. его да, э, э, Ведь у дьявола нету власти в нашей жизни. дьявол в наше живот? Вся власть только в Иисусе. И тя эта власть в Иисус. И лучше со своими проблемами и какими-то желаниями приходить к нему, приходить в церковь. И подобрять со своими и желаниями доедовую в церковь. А, не в, а не в мир. А мир. Потому что правильное решение проблем, правильные какие-то ценности мы можем получить только в Боге и только в церкви. Что-то правильное решение на проблеме, правильные ценности можем дополучим да самого в Бог. А в миру мы можем только оступиться и пойти вниз. А вы в мире можем саму досгрешим и двигаться вниз? Потерять свою жизнь, потерять свое спасение? Да загубим свое живот и свое спасение. Потому что наша жизнь она коротка. А за что то наши Проживем мы 100, 120, 150 лет? 100, Но это просто песчинка по сравнению с вечностью. И э, песечинка со свечностью? И чтобы проверить это, вы и можете? И мы проверим твое спокойно зайти в сауну, может которая больше 100 градусов, 100 градусов, и посидеть там 20-30 минут. До, минут, если у вас получится, а получи? посидите еще 10 минут. Посидите 10 минут, но рано или поздно вас оттуда увезут на скорой, Но а продолжите спешно то что, искали, что там, и вот это 20-30 минут 20 при 120 минуте. градусах 100, градусов. И нам уже тяжело выдержать А представьте, представьте Вечность, вечность. 100. В аду В Где тысячи градусов Это намного труднее, намного сложнее Поэтому давайте Будем всем сердцем любить Бога, искать Бога и искать Его планы в нашей и жизни, того, чтобы не потерять наше спасение. Аминь. Давайте Аминь.